посмотрите вот на эту макивару камертон давайте поближе подойдем вот он этой макиваре лет страшно сказать сколько вообще ну не кривя душой могу сказать что этой макиваре где-то в районе 15 лет может быть даже больше чем 15 сначала эта макивара была Сделана как прототип. Это одна из самых первых макивар вообще. Наверное, может быть, даже самая первая. Да, на самом деле, это первая макивара, которая была выполнена серийно. Первая макивара Камертон, которая вышла в серию. Конечно, она сначала не была такого цвета. И первоначально макивары делались дубовые, они сейчас делаются только из дуба, специально склеенного, специально проклеенного, вот, специальный наборный боек, но цвет был чисто дубовый. Он и сейчас такой есть. Я сейчас объясню, почему это макивар такая. Вот, значит, такого древесного, насыщенного, дубового сварьцвета макевара. Это макивара находилась сначала в школе, в спортивном зале, в котором каждый, значит, ученик считал своим долгом ударить ее в обуви, пнуть. Часто школьники ходят в школу бессменной обуви, поэтому уж долбили ее по полной программе как только можно и длилось это на протяжении лет наверное 5 или даже шести а сколько мы на ней занимались это просто вообще немыслимо долбили мужики со всей силы сколько есть потом эту макивару я увез вот сюда и с тех пор она стоит здесь на улице вот как я ее сделал сто лет назад что называется в землю там сзади металлический столб я потом все более подробно покажу она так и стоит здесь, и постоянно я занимаюсь на ней. Она вообще не снимается никогда. Единственное, только то, чем она прикреплена, ну, периодически меняется. Вот. Потом расскажу, кстати, как можно Макивару на улице закрепить. Вот, она стояла и под снегом, и под дождем. Все время никогда ее ни во что не заворачивал, не упаковывал, зимой только дорожку прочищал и все. И вот она сохранила свою работоспособность в полной степени. Только полтора-два года назад я ее прокрасил, значит, Epinatex. Она, конечно, потеряла свой цвет, то есть она стала темная, то есть она как утратила дубовый свой цвет, на ней появились темные потеки ничего страшного, конечно, на работоспособности это не влияло никак. Кто смотрит мои видео, они видели э, эту макивару в самых разных цветовых тонах. Вот, ну, пинотек сам показывал для того, чтобы цвет был более равномерный и чтобы защитить ее от э, дальнейших э, вот, изменений при погодных условиях. И она стоит вот уже прокрашенная, ничего с ней не делается. Вот. поэтому это супер антивандальная макивара, такая же макивара стоит во дворе дома Сергея Бадюка тоже с ней ничего не делается, там кто ее только не пинал, там, которые где там люди приходили на практики на субботние, которые проходят мимо, которые даже ночью приходили, пытались ее специально поломать. Ничего не получилось, то есть ничего сделать там не, не могут, антивандально может находиться на улице практически без обработки. Те макивары, которые выпускаются сейчас, они пропитаны мастикой специально, сохраняют они свой э, хороший древесный дубовый э, цвет, вот, насыщенного цвета и не нуждаются никакой покраски, они от погоды уже защищены. Но учитывая то, что макивары Камертон, как правило, все-таки стационарно в спортивных залах то, собственно говоря, это мастика только для фанатов, ну и для того, чтобы действительно, если в обь работаешь какой-то с резиновой подошвой, когда возникают какие-то полосы от резиновой подошвы, что можно было вытереть просто этим треп. Вот, так что ничего не сделаешь с макиварой. Ну и, конечно, мастика придает еще дополнительный такой красивый, насыщенный темный цвет, немножко потемнее, чем у натурального дуба. Вот. Кто, кстати, приобретал одни из самых первых макивар Камертон, это было 12, там, 15 лет назад. Помню, что первые макивары тоже были вот некоторые из темного цвета. То есть сначала они были дубовые, а потом была серия. Вот такого цвета почти макивары. Они были промаренные. Но их было буквально 10-15 штук. Поэтому если у кого они есть, это просто раритет, просто капитальный. Учитывая то, что их уже выпущено было с тех пор несколько тысяч вот таким вот образом значит как я сказал уже макивару как правило, все-таки крепят в спортивных залах и дома то есть она крепится стационарно присверливают ее к стене вот и занимаются но но очень важный момент в последнее время вот буквально совсем недавно мы выпустили специальную платформу для макивара камертон, которая позволяет крепить макивару на платформу очень быстро специальным типом скреплений. Об этом я расскажу потом отдельно совершенно. Можно либо креплениями закрепить, либо ремнями. Почему я об этом заговорил? Потому что есть люди, на самом деле, которые макивару камертон из дома таскают заниматься на улицу. Потому что любят заниматься летом на улице и хотят перевести ее на дачу. И вот от стены, если ее откреплять, вот, то это вообще проблема. В стене остаются дыры и все такое прочее. А, вот, а платформа позволяет макивару снять, и она сама платформа останется на стене, она симпатична и виды не портит. А макивару перевести. А на улице макивару можно закрепить, как макивару МБШ, к любому столбу и к любому дереву. В данном случае макивара закреплена как раз на металлическом столбе, вкопанном в землю. Кстати сказать, если столб и, и или дерево у вас это постоянно стационарно в земле торчат где-нибудь на даче или во дворе дома вы к ним можете закрепить кстати ту же самую платформу на стену и макивару крепить тогда можно будет очень быстро даже не ремнями а специальными креплениями либо ремнями но к этому креплению и потом снимать и нести домой и без проблем ну, это если вы действительно просто ну, фанатеете по камертону и хотите его иметь и дома, и на улице. Причем один и тот же, чтобы не менять ни настройки, ничего. Вот. Ну, а по поводу того, как закрепить макевару камертон на улице, на столбе или на дереве, да, там во дворе дома. Это все очень просто. Крепится над теми же ремнями с храповыми с затяжками, с рычатами как и макевара Значит, МБШ, только этих речестов нужно не два, ну и двух-то хватит, но лучше, если будет их три или четыре. Вот таким вот образом. У меня же она, например, закреплена э, на болтах, то есть один болт, на самом деле, вверху, а внизу примотано специальным э, долговечным скотчем, толстым, э, виниловым, не полипропиленовым, не полиэтиленовым, а именно виниловым, который вот уже лет года четыре. Стоит и ни солнце не повлияло на него, ни морозы зимние, что меня, кстати, очень даже сильно поражает. Но, когда он действительно оборвется, перетрется, я буду крепить макивару, наверное, все-таки рычатыми ремнями. Хотя она у меня постоянно здесь, у меня смысла нету. И брать, наверное, Рэдчет, это просто это будет гораздо быстрее, потому что мне не нужно ее и снимать, и ставить. У меня в спортивном зале стоит другая макевара в моем доме, который прямо с камеры. А эта макевара всегда работает только на улице. Поэтому, смотрите, проходят годы с макеварой, ничего не делается. Все ее эластичные качества абсолютно сохранились. То есть она ничего не потеряла в своих свойствах от стольких лет своей практики и стояния под солнцем, дождем и зимой, и летом и при любых погодных условиях. Сейчас я покажу немножко поближе. Конечно, с ней произошли кое-какие изменения, но я говорю, они вообще никак не повлияли. Поэтому эта штука вечная. И если вы будете эксплуатировать ее дома и будете там убирать ее чтобы она не намокала под дождем, или даже если она намокала под дождем, но не находилась постоянно там весной и осенью, весна и осень больше всего испортит портит макевару, когда вода замерзает, оттаивает, замерзает, оттаивает а в микропорах, вот она портит ее тогда, то макивара будет и вечно, даже вид сохранит свой, вечно, прямо экстра класс. А теперь посмотрим макивару поближе. Так, ну вот теперь давайте поближе. Вот смотрите, что на байке произошло. На байке появились трещины. Трещины появились только в самой верхней части. Ну, правильно, сюда вот как раз и попадала вода. Она замерзала, потом оттаивала. Этот лед потихонечку расклинивал. В заднюю часть. Вот здесь тоже в основании появилась такая щель. Но, понимаете, она идет не на всю глубину. Вот сверху даже ее, в принципе, можно сказать, вообще нет никакой. Да? Вот. А вот как она закреплена, то есть стянута. Здесь болт, здесь болт. И внизу примотана вот таким оранжевым скотчем. Ну, да, скажем так, эстетики особой нет. Может, я переделаю со временем, но пока нужды в этом не было. А с того ракурса, с которого я обычно веду там, э, съемки, этого не видно. Вот. Резина сама. Резину не менял. Вот она как была на протяжении, скольких лет она стоит, столько этой резины лет и есть. Единственное, что она постоянно скажем так, отклеивается. Потому что тоже попадает туда дождь, замерзает, оттаивает. Ну, ее подклеить очень быстро. То есть снимаете полностью, промазываете заново клеем. Струбциной доски притягиваете с обеих сторон, оставляете на день. И потом вам хватает этого, чтобы заниматься год. Я подклеивал ну, практически каждый год один раз приходится подклеивать. Вот ну, таким вот образом значит, столб. Копан в землю, даже не забетонирован, просто забит деревянными клинями, которые я периодически дополнительно подбиваю эти клини, вот, чтобы покрепче было. Я расскажу, почему не бетонирую, но это будет а, но это отдельная тема совершенно. Вот. И на этой макиваре я постоянно работаю. Я, кстати, продемонстрирую сейчас дальше в видеоролике, как она работает и что с ней все, как говорится, все нормально. А то, что это одна из самых первых да, макеваров, это говорит то, что, э, то, что у нее нет по задней поверхности технологических отверстий, которые мы стали делать потом для того, чтобы можно было крепить макевару к стене через любые э, так, отверстия, которые больше понравятся. Их сейчас, по-моему, то ли 6, то ли 7 по задней стенке макевара. Здесь же было сделано специально только вот одно здесь отверстие. И второе внизу, вот здесь вот, через которое тоже крепилась макевара на шпильке, на стену. Так что вот макивара работает, вид почти не потеряла, а функциональность не пострадала вообще. Где же появились вот такие щели, это незначительно, они только локально краевые. То есть дальше их нигде на байке нету. То есть только в верхней части. И все. Если где-то появляются. А учитывая то, что все элементы наборные, то общая рессорная функция макивары не страдает в принципе. Поэтому с вашей макиварой, которую вы приврели, ничего не случится. Ничего. Свойства она не потеряет и прослужит вам вечно. Вы привлекли классный, высококлассный, экстраклассный э -э снаряд, который многие мировые эксперты и мастера... Экстра класса считают лучшей в мире макиварой. Удачи, друзья!